Привет! С тобой на связи Шакиров Евгений, и в этом видео я расскажу тебе как можно просто, а самое главное безопасно купить криптовалюту Биткоин. Расскажу тебе небольшую историю о том, что происходило с миром в 2017 году, а, на секундочку, Биткоин во второй половине декабря месяц стоил 20 тысяч долларов, друзья, это огромная сумма. И на экранах телевизоров практически в каждом выпуске новостей говорили о том, что биткоин вырос, стал 20 тысяч долларов. Биткоин начинал 2017-й у отметки ниже тысячи долларов, а уже в середине декабря курс доходил до 20 тысяч. Люди думали, что как бы он будет так всегда расти я знаю некоторые истории что люди продавали квартиры продавали машины брали большие кредиты и все это вкладывали в криптовалюту по курсу там 19 тысяч 18 тысяч 20 тысяч долларов я не думали наверное, что так будет всегда что будет расти и так далее и я знаю некоторые истории что люди не догадывались что можно было купить а, биткоин не целую монету не на 1 миллион рублей, а можно было взять его на 100 рублей, на 200 рублей, на 10 тысяч. Небольшую сумму проинвестировать и посмотреть, как это будет. Надо же в этот, в этот мир, необходимо погружаться постепенно, вникать и разбираться. И в этом видео я хочу тебе показать простой способ и, самое главное, безопасный способ, как можно купить криптовалюту биткоин. Сайт для покупки биткоина мы рассмотрим localbitcoins.net. Обращаю ваше внимание, localbitcoins.net и никак иначе. Я уже зарегистрирован на этом сайте, я уже зашел в личный кабинет, а форма регистрации здесь простая, на всех сайтах она одинаковая. Можете спокойно регистрироваться без проблем. Итак, друзья, что мы здесь видим на самой верхней панели? Мы можем купить биткоин, мы можем продать биткоин, мы можем разместить объявление о покупке либо о продаже биткоина. Это если вы хотите здесь зарабатывать на покупке продажи продаже на, на обороте денежных средств, либо на обороте биткоина. Что нас интересует? Мы хотим сегодня с вами купить биткоин. Выбираем раздел «Быстрая покупка», выбираем сумму, выбираем валюту, здесь ее огромное количество, выбираем страну, в которой можно купить и выбираем способ оплаты. Выбираем любой, который вам удобен. Здесь их очень много. Мы говорили с вами, что можно было купить там на 50, на 100, либо на 10 тысяч рублей. Возьмем примерно 1000 рублей. Для того, чтобы вы не искали в большом количестве продавцов, видите, здесь их очень много у разного продавца, разный способ оплаты, вы вбиваете в поле ⁇ Купить на 1000 рублей ⁇ Жмете поиск. Он вам выдает результаты согласно рейтингу да, по цене. Самая адекватная цена на сегодняшний момент – это 435 510 рублей. Человек работает от одной тысячи до 68 тысяч рублей. Здесь у продавца есть ник, есть количество сделок, в скобочках первая цифра, и есть в процентах – это как бы рейтинг, лояльность всех покупателей у данного человека. И самый главный индикатор – человека в сети либо нет. Если он говорит зеленым, значит он вам ответит в течение нескольких минут. Покажу вам пример. А пример нет. Ну, он просто э, желтого цвета значит, человек был давным-давно на сайте. Жмем купить, открывается диалоговое окно, и нам предоставляются условия сделки с данным пользователем. Он нам говорит, что реквизиты будут указаны в деталях, оплаты, не нужно дожидаться, пока я отвечу в чат. Сразу управляйте средствами указанные реквизиты. Что мы здесь смотрим? Мы видим цену, мы видим способ оплаты, мы видим пользователя. Оценка отзывов у него 100%. Можно ему доверять без проблем. Видите, 52 секунды назад был онлайн. Значит, он с Москвы. И окно оплаты от 1 часа до 30 минут. На 1000 рублей мы с вами получим 0.002293 биткоина. На данное окно пишем приветственное сообщение. Привет, хочу купить биткоины. Жмете «Отправить запрос на сделку». Следующее – это открывается чат с данным пользователем. Видите, здесь представлены реквизиты для оплаты. Это «Сбербанк Евгений Константинович М». Что мы делаем? Мы ему переводим на «Сбербанк», сохраняем чек. Чек необходимо прикрепить документом в данное окошечко. После того, как вы прикрепили документ, вы жмете «Я оплатил». Продавец видит то, что вы подтвердили оплату, он ждет прихода денег, отправляет вам биткоины, и биткоины приходят на ваш кошелек. Помните, мы говорили о том, что в LocalBitcoins есть внутренний кошелек. Переходим сюда. Теперь я поздравляю, во-первых, вас, что у вас уже есть биткоины, первые монетки. Следующая цель какая? Это перевод данных биткоинов на стороннюю биржу, и на бирже вы покупаете уже себе альткоины начинаете инвестировать и создаете свой крипто-портфель. Для того, чтобы отправить с данного э, биткоин-кошелька э, биткоин на другой кошелек, либо на биржу, на какую-то, да? Для того, чтобы отправить биткоин с данного кошелька, вам необходимо взять биткоин-адрес другой биржи, либо другого кошелька, вставить в данную строчку, прописать количество биткоинов, нажать «Отправить». И в течение какого-то времени, все зависит от загруза сети, биткоины поступят на ваш сторонний э, кошелек. Я знаю, что новичкам везет, и от первых инвестиций вы получили хороший доход. Сейчас вы хотите продать и вывести все в деньги, в наличные. Смотрите, все то же самое, только в обратном порядке. Вы с биржи переводите на Local Bitcoins свои биткоины, заходите в раздел «Продать биткоины». Выбираете страну, допустим, вы сегодня в России, может быть, вы там в Нигерии где-нибудь находитесь или еще без разницы где. Выбираете страну, выбираете способ э, оплаты, как вам люди будут переводить деньги. Хотите продать, например, на, с 1000 вы заработали, э, допустим, 10 тысяч рублей. Жмете поиск и смотрите, кто у вас сегодня может купить биткоины в данный момент. Также смотрите репутацию человека, смотрите интервал, в котором он работает, работает и смотрите сумму, по какой он у вас сегодня купит. Помните, да, мы покупали по, 500, по 435, а продать сегодня можем по 418. На этом здесь ребята и зарабатывают. То же самое процедура, заходите продать, вписывайте сумму, сюда вставляете свои данные, данные своей карточки. Не переживайте, вставляйте номер карточки, пишите имя, отчество и первую букву своей Фамилия. Обратите внимание, что условия сделки Сбер, Альфа, не Киви, только внутрибанковские переводы. Укажите номер карты и все, без проблем. Отправляйте запрос и ждете. В основном этот человек до часа, это как бы запас они себе оставляют. Но, как правило, в 5-10 минут у вас идет сделка. Ребята, чуть не забыл, где же взять нам биткоин-адрес. Заходите э, на свой кошелек. Здесь есть у нас отправить биткоин-раздел. А есть раздел «Получить биткоин». Жмете «Получить» и здесь у вас высвечивается ваш адрес э, биткоин-кошелька. Копируете его и вставляете на биржу для перевода биткоина. Следующий сайт – это bestchange.ru. Это своего рода мониторинг обменников э, криптовалюты на фиат. Смотрите, что бросается в глаза, что у нас здесь сразу много валют. Мы можем отдать разные альткоины электронные деньги, фиатные деньги в разных банках и денежные переводы вон через золотую корону вообще. Что можем купить? Также э, лайткоины, электронные деньги, Kiwi, Perfect Money, PayPal, Payr и также можем приобрести Тинькофф, Сбер, ВТБ, наличные деньги и так далее. Мы хотим покупать сегодня что? Биткоин через Сбербанк. Самая распространенная платежная система в России. Сбербанк. Выбираем Сбербанк. Выбираем биткоин. Он нам предоставляет монитор всех обменников. Смотрим курс, что мы отдаем по 425 тысяч. Получаем один биткоин. В резерве сегодня 0,05 биткоина. Нам в принципе достаточно. Заходим на этот ресурс. Нас перебрасывает на сторонний сайт. Итак, что мы здесь видим? Сбербанк, отдаем 1000, какой-то странненький сайт, где надо указывать данные свои, телефон, цифры и так далее. Здесь есть рабочее время, что для нас не очень интересно. Нам надо купить здесь и сейчас на 1000 рублей. Время обработки заявки после поступления средств на счет агента. Агент, заявка уходит на обработку. Среднее время обработки заявка 10 до часа. То есть мы понимаем, что это какой-то посредник. Внимание к сумме занимается комиссия сервиса. Для нас это неудобно. Вы проще на LocalBitcoins найдете продавца и с ним в формате диалога решите эту проблему. Смотрите, какой еще есть нюанс. Для того, чтобы купить через сервис BestChange.ru, вам необходимо уже иметь свой биткоин-кошелек. Что затрудняет вам покупку? Вам необходимо сначала где-то зарегистрироваться. Рекомендую вам Blockchain.info. А потом взять этот кошелек, блокчейн-инфо вставить сюда и уже здесь ждать покупку. Опять же, мы теряем много времени. Вернемся на BestChange. Если у вас Альфа-банк, то же самое процедура. Выбираем биткоин из за Альфа-банк. По Альфа-банк, видите, цена уже другая, дороже 440, рублей, потому что Альфа-банк не такой распространенный. Возьмем, например, Тинькофф покупать биткоины за него тоже 41 тысяча выдается а втб 430 давайте проведем с вами небольшой сравнительный анализ на local bitcoins есть крипто кошелек на Base change нет второе на local bitcoins вы можете купить только bitcoin на Base change вы можете купить как bitcoin так и другие монеты альткоина третье на local bitcoins у вас есть возможность связаться с человеком который вам Продает биткоины, либо покупает у вас биткоины на Best Change у вас нет такой возможности, потому что вы покупаете на платежных агрегаторах, на платежных системах, и если вдруг возникла какая-то проблема, и вам не пришли биткоины, то вам необходимо писать в службу, в службу поддержки, выяснять, долго ждать, это нервы, это страх, это, ну, это отрицательная эмоция. И четвертое. Uh, на биткоинс есть уникальная возможность – это продавать биткоины за местную валюту. Для меня, как человека, который много путешествует, очень важно было, находясь, например, там, в Европе, продать за евро биткоины. Находясь uh, в Нигерии, продать за нейро. Это очень жирный плюс, но чисто для людей, которые много путешествуют. Но ну, а на WestChange такой возможности, увы, нет. Друзья, если я был вам полезен, то обязательно поставьте палец вверх, подписывайтесь на меня, отправляйте это видео своим друзьям, пусть ваши друзья тоже вникают в мир криптовалют и потихонечку начинают инвестировать свои денежки. Если вы хотите зарабатывать не только инвестируя в криптовалюту, а создать дополнительный контролируемый источник дохода, то переходите по ссылке под этим видео, отвечайте на вопросы, и я свяжусь с вами и дам больше подробной информации о моем финансовом инструменте. А пока... Все, дорогие друзья, инвестируйте, зарабатывайте и всем биток в потолок.